Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питте Gorbatux. Сегодня у нас рубрика Краткие фразы на английском. Нам необходимо сказать. Мы посчитали все наши деньги. Мы посчитали все наши деньги. Там достаточно для покупки новой квартиры. Итак, мы подсчитали. Вы считать, подсчитывать to count. В прощающем времени добавляете окончание mm -hmm. и đi, потому что глагол неправильный. В таблице не, <с conference> глагол правильный, в таблице неправильных глаголов его нет. Значит, он правильный. Добавляете просто окончание -ed. We counted. Мы подсчитали все наши деньги. All our money, там было, there was, достаточно, enough, для покупки, for shopping, and you fled новой квартире, мы подсчитали, we counted, all our money, все наши деньги, там было, there was, достаточно, enough, для покупки, for shopping, new flats, новой квартиры. Вот и все, дорогие друзья. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего доброго. So long, пока. Кстати, вы находитесь на берегу огромной русской реки Енисей. Это одно из русел. Правое русло. Здесь остров, дальше там еще идет один рукав. И несей очень могучий и очень широкий. Тут и уточки плавают рядом здесь. Мы их подкармливаем. Всего доброго, пока. Солонг. So